Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, и сегодня ко мне поступило такое предложение, чтобы я записал обзор на биржу Rudex очень часто вообще в сообществе Призм я вижу призывы некоторых пользователей, которые говорят, да переходите вы на биржу Рудекс, кидайте в эту альфа торгуйте только на бирже Рудекс. И сегодня я хочу высказать свое мнение по этому поводу. Во-первых, у меня уже был видеоролик, где я рассказывал о преимуществах биржи Рудекс, и ссылался я на ролик как раз-таки канала По Вместе. Именно на этом канале есть пошаговая регистрация, если вы вобьете в поисковой строке YouTube Рудекс Призм, то вы попадете на этот канал и оставил ссылку на этот ролик лишь потому что тут есть реферальная ссылка на бирже Рудекс чуть чуть нестандартная система реферальных вознаграждений я хотел как раз таки чтобы к автору этого канала поскольку у нее есть партнерская ссылка чтобы к ней пришли призмачи и она получала дополнительное вознаграждение за проделанную работу для сообщества призм ну а теперь давайте перейдем к рассуждениям, и на мой взгляд я считаю, что не обязательно всему сообществу призм переходить на биржу Rudex. Если мы откроем график криптовалюты призм, то мы увидим, что с сентября, с сентября эта монета в принципе она показывает хороший тренд, то есть она была тут полцента, в сентябре еще полцента была, сейчас мы видим цена, ну вот чуть про пропампили, там даже Ероша в чатах говорил, что это он делает закуп, но тут мы видим, что даже если это делал он, то вот не надо такие действия делать, потому что искусственный памп он в принципе ни к чему хорошему не приведет а таким образом вы можете даже наоборот лишиться своих средств то есть вы будете искусственно пампить цену а люди которые это будут понимать они сольют вам свой объем монет и потом поскольку памп был искусственный когда цена вернется на свои прежние значения они просто откупят или еще больше монет или тоже количество монет и останутся еще с фиатом поэтому желательно такого не делать вообще желательно чтобы рынок без каких-либо манипуляций без пампов без дампов чтобы он естественно развивался а тогда от этого будет толп а играя в такие игрушки тем более призывы к пампу очень часто играют на руку как раз таки большим игрокам и зачастую как раз таки эти игроки они и создают эту всю шумиху чтобы вот все сообщество пампило. а естественно что самое большое количество монет сосредоточено среди малой части сообщества допустим это будет 10 процентов держателей криптовалюты призм чьи кошельки они реально ломятся от монет А остальные 90 процентов капитализации это уже маленькие игроки но в совокупности как раз таки их балансы они и составляют э, львиную часть капитализации данной монеты и когда вы ведетесь на такие призывы но лично по моему мнению то это выгодно как раз таки вот этим единицам у которых очень много монет они искусственно чужими руками поднимают цену в на пике цены начинают это все сливать, продавливать, и вот отсюда, собственно, вылетает поговорка, что богатые богатеют, бедные беднеют. Вроде бы все сообщество старается, что-то делает, кто-то там по 100 по тысячи монет покупает, а потом приходит какой-нибудь дядя и наливает просто вот всем монет доверху аж цена падает вниз хотя тут мы видим что просадку совсем она не дала и возможно даже в скором времени мы пойдем вверх ну ладно сейчас дело не об этом сейчас я о чем с вами хочу поговорить зачем вам нужна биржа RudeX? я понимаю что это децентрализованная биржа там все прозрачно все чисто но для чего вам это надо я вижу только у этого один мотив если вы хотите торговать криптовалютой призм причем как торговать ежесуточно продавать и покупать то есть заниматься трейдингом но если мы посмотрим на график призм то мы увидим что эта криптовалюта не совсем подходит для таких действий ну лично на мой взгляд есть куча других альтов с помощью которых можно гораздо эффективнее проводить сделки у которых как минимум выше в разы ликвидность поэтому я сейчас по поводу бирж выскажу свою точку зрения а вы уже сами лично для себя принимаете решение как вам дальше поступать лично я как и многие пришел в криптовалюту призм на хайпе когда там думал вот мы сейчас тут начнем зарабатывать про майнинги продавать все эти дела но на самом деле мы увидели что сейчас происходит в данный момент и подход к заработку если это так можно назвать в криптовалюте призм естественно у меня есть надежды тут заработать но эти надежды уже перекочевали не в тот заработок где я каждый день продаю майнинг, хотя я и сейчас это могу делать но пока что выгодно держать монеты в холд статусе я думаю при об этом знают и моя концепция с которой я сейчас подхожу к заработку на криптовалюте призм она заключается в долгосрочные инвестиции то есть у меня нету таких намерений, что сегодня я купил монеты и потом пошел через 3 дня на биржу играться, чуть-чуть там пытаться дороже продать, потом еще ниже закупить. Мы с вами видим, что цена на самом деле, ну вот давайте за последний месяц откроем, она держится плюс-минус на одном уровне, это уже получается а, чуть ли не какой-то стейблкоин. Вот тут недавно чуть-чуть скачок вверх был, но опять идет небольшая просадка. Мы с вами еще дальше посмотрим, а, во что она перенесла. Я предлагаю вам обдумать, зачем вы вообще пришли в криптовалюту призм и для чего она вам нужна. В принципе, я разглядел в этой монете технологию и на перспективу я понимаю, что на данный момент мне цена не важна. И тем более я не собираюсь а, с кем-то вот играться и участвовать в этих играх и искусственно завышать цену. Потому что мне сейчас выгодно, чтобы цена на монету призм, она оставалась как минимум в таких пределах. А даже было бы хорошо, если бы она пошла еще чуть ниже потому что аппарационно все равно нужно закупаться а, те кто присматриваются только к криптовалюте призм или думают вот сейчас получу зарплату сразу вбухую все в криптовалюту призм я все равно рекомендую вам закупаться поэтапно на мой взгляд это более правильный вход в рынок потому что сейчас мы не понимаем а что будет дальше происходить с ценой мы можем на этой точке купить некое количество монет а потом через некоторое время мы посмотрим как себя ведет рынок еще можем чуть-чуть закупиться потом смотрим цена просела чуть-чуть можем дозакупить еще раз потом видим она вверх вот пошла да вот на этих значениях и потом вниз просадка до да, пошла тут еще можем чуть закупиться таким образом мы усредняемся и заходим в рынок исходя из того как он себя ведет потому что если мы откроем график чуть побольше то мы увидим, что в криптовалюте призм есть люди, которые заходили, например, на 6 центах. Да? Конечно, есть люди, которые заходили и на 60 центах, но смотрите, как я вообще вижу это. Например, есть человек, который на 8 центах узнал о криптовалюте призм и вкинул сюда сразу всю котлету, теперь сидит, кусает локти, а что же мне это делать? А как бы было разумно? чтобы этот человек поступил было бы разумно если бы он свой депозит который он собрался инвестировать в призм разбил хотя бы на 5 частей первая закупка пускай у него была на 8 центов но мы знаем что он потратил на это всего лишь одну пятую часть своего депозита и теперь просто сидит и наблюдает за рынком потом цена пошла вниз и даже пускай если этот момент он пропустил, то тут на пиковой точке, даже почти что по 7 центов, он смог бы еще раз потратить 1 пятую от своего депозита. Ну, уже 2 пятых получается. И прикупить монет уже за 7 центов. Это уже получается чуть дешевле. И средняя цена их бы была не 8 центов, а 7,5. Потом бы он дальше понаблюдал за рынком. И, например, у него бы была стратегия, что каждую просадку, там, пускай на 15-20%, на он закупает монет он входит в эту криптовалюту и тут бы он еще допустим закупил но ну, давайте опять возьмем пиковую точку это 5 центов получается что еще он потратил если стартовый депозит допустим был 10 тысяч долларов то еще две тысячи долларов он потратил чтобы купить монет по 5 центов Потом, еще чуть понаблюдал, купил по 3,5 цента. И таким образом, человек, даже если потом разочаровался, что-то ему не понравилось в монете, он может намного раньше выйти из рынка. Потому что если он приобрел монеты по 8 центов, то ему как минимум надо теперь ждать, пока цена дойдет опять до этих пределов. Будет как минимум 8 центов, чтобы выйти из рынка. Если бы он равномерными частями закупался даже на падающем рынке и в конце купил даже по 3 цента своей монеты, то средняя бы их цена была, ну допустим, даже возьмем 5 центов. И потом, при повышении курса, пампе, по каком-нибудь, даже если вдруг он случится, у человека будет возможность намного раньше выйти с этой криптовалюты, а если еще брать в учет майнинг то он еще даже сделает плюс намного раньше. И лично я увидел ценность в этой криптовалюте, и самое главное, что я для себя понял, я понял, что сегодня на данный момент мне без разницы какой текущий курс у монеты, мне без разницы сколько мои монеты стоят, потому что сейчас пока что я накапливаю криптовалюту Призм. Мне важна не цена на эту криптовалюту в данный момент, а мне важно, сколько у меня будет монет, потому что у этой монеты есть качество, которые в дальнейшем, я думаю, могут заинтересовать очень большое количество людей а сейчас рынок криптовалют он вообще еще даже не насыщен деньгами мы с вами еще на сто если не на тысячу шагов впереди остальных которые только там что-то слышали о биткоине в новостях и когда в рынок криптовалют пойдут деньги той криптовалюте призм я уверен будет интерес и эта криптовалюта как и остальные Будет просто всасывать в себя денежные ресурсы и естественно мы увидим рост цены но когда это будет я вот вам сванговать не могу я не гадалка но я уверен что через какой-то промежуток времени, я не питаю надежд, что это будет через месяц, через полгода, через год. И поэтому я осознанно понимаю, что я покупаю, за какие деньги я это покупаю, и то, что это у меня будет лежать. И естественно, я понимаю, что ниже, чем я купил, ну продавать нету никакого резона. Я полностью осознанно вкладываю в криптовалюту призм те деньги которые я смогу не трогать годами это можно назвать пенсионным фондом и продаваться эта криптовалюта будет призм фиксироваться некая часть монет когда цена будет но ну уж точно выше чем 8 центов и я думаю выше чем даже 80 центов именно такие намерения у меня на эту криптовалюту вы конечно каждый сам для себя решайте как вам действовать как к вам поступать но еще раз говорю что на мой взгляд есть куча других альтов с помощью которых можно как раз таки торговать хоть каждый час совершать сделки потому что ну есть монеты где ликвидность намного выше и там можно поиграться так это я все к чему к тому что без разницы на какой бирже вы будете покупать или продавать криптовалюту призм потому что вы будете заходить на биржу именно в тот момент когда вам нужно сделать покупку После чего вы выводите монеты на свой личный кошелек и для того, чтобы продать монеты, непосредственно вы перед этим заводите монеты на биржу, продаете по текущему курсу, который вас устраивает, потому что если вас курс не устраивает, то зачем заводить монеты на биржу? вы их у себя на кошельке держите, а потом в нужный момент заведете. И это, кстати, решает очень одну распространенную проблему. Ну, потому что очень часто случаются такие ситуации, например, держим мы монеты все свои на BTC Alpha. Вложили пускай там в их pool, у нас там есть монеты. И потом бац, в один какой-то момент надо продать определенное количество монет. Мы заходим на биржу BC Alpha, а там техобслуживание идет, и тем самым вы остаетесь без рук, потому что вы доверили свой актив какой-то площадке, которая в данный момент недоступна. Это может быть не только биржа BDC Alpha, это может быть вообще абсолютно любая биржа или абсолютно любой пул. И в этом-то и плюс личного кошелька, что ваши монеты хранятся всегда у вас. И если вам в какой-то момент нужно продать монеты, то вы заходите на coin market CoinMarketCap выбирайте любую понравившуюся вам биржу переходите туда и если вдруг там идут тех работы то вы без проблем можете зайти на другую биржу и со своего личного кошелька уже перевести монеты и продать их по текущему курсу. я вообще никакого смысла не вижу держать монеты на бирже во первых очень много рисков это как и хакерские атаки так и то что в любой момент если вам вдруг понадобятся монеты биржа может быть на каком-нибудь тех техобслуживании или, например, под DDoS атакой. Это тоже в своем роде создает какие-то неудобства, когда монеты всегда у вас на вашем личном кошельке, которому доступ имеете только вы, а еще давайте не будем забывать, в монете призм есть парамайнинг, это эмиссия новых монет, и эта эмиссия доступна только на личном кошельке. Конечно, есть какие-то пулы, но уже на сегодняшний день доказано, что на личном кошельке при включенном hold статусе вы можете добывать гораздо больше монет, и это как минимум выгоднее а еще и безопаснее поэтому ролика о бирже рудекс у меня скорее всего не будет но ну, как минимум ближайшее время потому что я не вижу в этом нужды. И тем более, если я запишу ролик о бирже Rudex, расскажу, что она там вся такая прозрачная, классная, вы там можете держать свои монеты, и ими там никто не будет манипулировать, тем самым я как бы сподвигну своих подписчиков на то, что они хранят монеты на какой-то бирже, а не на своем личном кошельке. Хотя я сам лично так не делаю. Я считаю, что любая криптовалюта, если есть такая возможность, она должна храниться лично у тебя, на твоем кошельке, чтобы доступ к этой криптовалюте имел только ты, а самое главное 24 на 7.